Так, всем привет. Меня зовут Женя. Сегодня я модератор нашей встречи и я рада вас приветствовать на проекте Людям вне профессии. Проекту уже пять лет и за это время он успел вырасти на целых три города. Начался он в Москве, продолжился в Минске и Санкт-Петербурге и сейчас успешно функционирует, скажем так, в этих городах. О чем мы? Мы о том, чтобы показывать людям возможность самореализации и заработка на том, на том, о чем горит душа, скажем так. И сегодня наша одна из наших частей — это паблик ток, это реальные истории реальных людей где мы рассказываем о жизненном пути нашего спикера, и он делится какими-то своими инсайтами и также рассказывает полезные, полезную информацию о его сфере деятельности. Так, сегодня у нас в гостях Александра Донова. Она специалист в области коучинга и сама является коучем уже вот 7 лет. Саша, привет! Да, добрый день, Евгения! Добрый день, рада участвовать в этом проекте и рада сегодня быть спикером, рассказать о своем жизненном пути э, и о том, что такое коучинг и как он мне помогает в жизни. Так, Саш, ну, давай, у меня к тебе самый первый, наверное, главный вопрос, как ты к этому пришла? Э, ну, насколько я знаю, обычный человек, когда находит свой путь, он сталкивается либо с определенными сложностями, либо на опыте других людей понимает, что он куда-то до этого шел не туда. Вот расскажи, как у тебя это происходило? Как у меня это происходило? Как я пришла к коучингу? Во-первых, по первому образованию я педагог. Моя мама педагог, и я педагог. Uh -huh. Я работала в школе, потом ушла в бизнес, получила второе высшее экономическое образование и ушла в бизнес. Я работала директором магазина бытовой техники крупной сети Беларуси. Это самая крупная сеть по продаже электробытовой техники. И у меня было в моей команде 30 человек. Uh -huh. я, я управляла магазином. И э, в то же время я начала свой личностный рост. Это тренинги, это повышение квалификации. И для меня было важно, как людей замотивировать, как собрать команду. Без вот этих вот диктаторских каких-то таких э, методов, что я начальник, ты дурак, упал, отжался, да? Мне было интересно, как мотивировать людей и создать команду, чтобы в команде было и понимание, и единение, и стремление делать э, что-то для общего блага. Mm -hmm. вот, и я стала копать различные методики, ну и, во-первых, разбираться в себе как руководителя, расти как руководитель, вот, э, и проходила различные тренинги. Потом я в этой же компании стала э, бизнес-тренером, то есть э, тренером по продажам и э, вела управленческое мастерство в этой компании. И для меня было важно, э, когда я услышала слово «коучинг», во-первых, я тогда еще никто об этом не знал, только-только это зарождалось на нашем пространстве, вот, я заинтересовалась этим словом, что же это такое. И я поняла, что это именно тот метод, который поможет, помогает людям самим прийти к осознаниям, с помощью коуча, с помощью волшебных вопросов и меня этот метод заинтересовал. У меня было у самой очень много, ну, таких тараканов в голове, проблем, проблемы с самооценкой, проблемы, например, с отношениями личными, с принятием родителей, своего рода и так далее. И с помощью тренингов личностного роста, с помощью коучинга э, я преодолела очень многие вопросы. Сейчас я счастливая жена, мама, э, я сейчас жду второго малыша и успешно Любимай. работаю, да, и успешно занимаюсь коучингом, мне это нравится, я вижу результаты, которые получают люди, и меня это радует. Хорошо. А, супер, а расскажи тогда, ну, как бы, что, что вообще такое коучинг, потому что, на самом деле, на просторах интернета встречаются различного рода специалисты, и из-за, ну, знаешь, там, определенного информационного шума не всегда э, обычному человеку, который, допустим, не имеет определенных знаний в психологии, либо, э, ну, чего-то такого профильного, он не может, как бы, определить, а является ли этот специалист, именно коучинг, который вот может как бы помочь. Так что же такое коучинг тогда? Угу. Ну, вообще, это, конечно же, метод психологического консультирования, только этот метод особый, когда коуч помогает клиенту достичь желаемого, то есть дойти из пункта А в пункт Б, и клиенту, что получает клиент в процессе коучинга? получает поддержку от коуча, получает новое осознание, получает осознание своих внутренних ресурсов и внешних ресурсов. Коучинг отвечает на вопрос, что я действительно хочу в жизни. Да? И коуч своими вопросами и другими методами, инструментами помогает клиенту достичь этого желаемого. Вот. Как найти своего коуча, да, ты вот спрашивала. И да, действительно, сейчас очень много шумихи вокруг коучинга, и мне обидно, если честно, что, ну, есть люди, которые, как всегда, портят звание коуча, да, и своими какими-то непрофессиональными методами они очерняют это слово, что оно уже становится ругательным. Потому что он начинается, <связывая> ай, эти коучи, хреноучие, деньги им платишь, они только ничего не делают. Вот, все это хлохотрон. Сейчас каждый второй психолог <связывая> там, ни к чему это не приведет. На мой взгляд, почему такое мнение сложилось? Потому что действительно есть очень много разных курсов. Которые, которые, можно закончить и получить вот эту якобы корочку коуча mm -hmm. разного уровня, я не буду их оценивать, где-то можно за месяц получить, и все, вот и уже сертификат коучинга. Если ты идешь уже действительно на более серьезный курс, да, и ты получаешь эм, аккредитацию, да, международной ассоциации коучей и тренеров, там действительно более глубокое погружение, да? там есть определенные требования, которые должен выполнить коуч. Вот. А есть курсы такие, поверхностные, которые можно закончить за месяц и получить там любой листочек. Все, ты уже коуч. А второе, почему люди обесценивают коучинг иногда, потому что вот коучинг он не, не имеет такого материальное выражение, да. Смотри, если ты пошла в магазин, ты купила сумочку. Все, ее можно пощупать, она материальная. Да? Коучинг, вот если дилетант смотрит просто на коуч-сессию, ну, что там такого? Ничего. Один сидит просто слушает, задает вопросы, второй отвечает клиент, да. Что здесь такого? Встретились, потрындели, посидели и все, да? А на самом деле, если коуч работает профессионально, то там действительно затрагиваются очень многие важные моменты, потому что прорабатываются страхи клиента, прорабатываются убеждения клиента. Иногда клиент приходит с одним запросом, а в течение разговора мы выходим на более глубинный уровень, на глубинную проблему, и там решаем вопрос. Иногда результатом коуч-сессии бывает «Вау!» здорово, я действительно, как же я этого не видел, да, спасибо, что вы мне помогли, и здесь, и сейчас я уже открыл, ого-го, и он уходит, клиент радостный. Но иногда коуч запускает трансформацию, то есть изменения у человека, и в результате коуч-сессии могут быть разные чувства, и печаль потому что человек осознает что ну, не все так просто не все так поверхностно как ему казалось а, иногда бывает какое-то разочарование или злость да? разные чувства бывают или человек уходит реально в раздумьях потому что вот он он, он осознал вопрос пришел к осознанию а еще это надо прожить и осмыслить и принять а принять оно сразу не получается. А иногда бывает, что клиенты даже иногда видят, вроде соглашаются с этим, а принять не получается и еще идет отторжение этого. Поэтому здесь тоже иногда идет такое обесценивание коучинга. В Третьих. Самый главный принцип коучинга – ответственность за изменения идут на клиенте. То есть ты приходишь к каким-то изменениям, что вот я хочу вот так. Вопрос, что ты готов делать для того, чтобы достичь желаемого? Хочу-то я хочу, а делать мы не хотим. Мы хотим зачастую да. волшебные таблетки, да? да. что вот у меня есть проблема, пойду-ка я к коучу схожу, коуч даст мне волшебную таблеточку, и после сессии коучинга все должно быть, как в сказке. Угу. Зачастую так не бывает. Вы же понимаете, что и прожить надо, и принять, и осознать, и действия какие-то дела для того, чтобы изменить, да, к лучшему свою жизнь, а, люди не хотят. Или, например, в процессе коучинга а, люди пришли к осознанию в процессе коуч-сессии, да, а, а потом, а потом, а, ведь Потом идет обесценивание. Есть, есть категория людей, которые э, любят обесценивать. Потому что, ну, если я вроде бы до этого сам не догадался, значит, я якобы, ну, не смог разобраться сам в своей жизни. Да? А если я сам не смог до этого дойти, значит, я какой-то не слишком умный. Себя люди не хотят э, считать не слишком умными, да, поэтому проще обесценить, например, коучинг, да, вот. Или почему еще такое негативное отношение к коучингу пошло, что есть и инфо-цыгане очень много, которые действительно на какой-то харизме, эгг эггей платите деньги, вот у нас онлайн-курсы э, не дают глубины действительно людям, и поэтому зачастую люди чувствуют себя обманутыми. Вот. Поэтому выбор коуча ⁇ это дело такое непростое. Нужно действительно выбирать профессионала, с которым и будет и понимание, и глубокая работа. Mm -hmm. Я поняла, хорошо. А вот ты упомянула принцип коучинга, что ответственность за изменения, да, лежит как бы на человеке. А я так понимаю, что это не единственный принцип? Может быть, есть еще какие-то? Нет, это не единственный принцип. Значит, я вам расскажу про принципы коучинга. Во-первых, во работа с коучем — это строго конфиденциально. Все то, что происходит между коучем и клиентом, это э, такая тайна между коучем и клиентом. Она не должна выноситься за пределы коуч-сессии. Коуч э, со стороны клиента что должно быть? Ответственность. Э, коучинг работает только с психологически здоровыми людьми, во-первых, да, которые готовы взять ответственность за осознание и изменения, которым мы приходим в процессе коучинга вот то есть первое это ответственность клиента второе это искренность клиент э, должен быть искренним на коуч-сессии потому что если нет доверия между коучем и клиентом если клиент не открывается и врет и сам себе врет и коучу врет то ну, о какой глубине может идти речь? То есть должно быть доверие. Это, конечно, должна быть заслуга и коуча. Установить рапорт так, чтобы тебе доверяли, да, и э, готовность клиента открываться. Вот. И третье э, со стороны клиента, что должно быть, это осознанность. Понимать, что происходит здесь и сейчас, да? Коуч в этом помогает, естественно, прийти к этой осознанности. Со стороны коуча, что должно быть? Ну вот первое ⁇ это выполнение этики конфиденциальности. Второе ⁇ это вера в клиента. Клиент ⁇ это чемпион, у, у которого есть все силы и ресурсы для достижения желаемого. Ты чемпион. А второе ⁇ то, что клиент... То, что происходит в жизни клиента, это нормально. Нет людей поломанных, нет людей неправильных. Так как есть, этого клиента без осуждения, без там каких-то советов. Это вот главный принцип коучинга, принятие. да, принятие и оценивать. Коуч никогда не дает советов. Ну как, вы можете дать совет, если реально вы в этой сфере, там, если затрагивается какой-то профессиональный вопрос у клиента, да, и ты знаешь, как в это поступать, например, у меня в жизни, это я как руководитель была, да, я могу порекомендовать что-то, или могу сказать, что профессионалы иногда делают так. Ты можешь принять этот путь, можешь выработать свой что будет для тебя лучше, да? то есть все равно через вопросы. А, а, а, то есть вот, безоценность, да, это главные принципы коучинга. Так, хорошо. А, а какими навыками должен обладать коуч? Это как-то пересекается с принципами, либо помимо... Ну, скажем так, вот я услышала, например, то, что не только как бы клиент должен быть осознанным, например, но и коуч в том числе для того, чтобы, допустим, не нарушить личные границы клиента. Вот есть еще какие-то навыки, которые жизненно вот прям необходимы для коуча, чтобы скажем, ну, как бы не травмировать, раз уж мы говорили о том, что коучинг — это для психологически здорового человека, вот какие навыки нужны для того, чтобы эту здоровую психику не травмировать? Действительно, ну, вообще, когда ты записываешься на какой-то курс коучинга, там нет никакого отбора, прям там, как, как на студенческих экзаменах в институт. То есть mm -hmm. пойти на коучинг, учиться может каждый, да? Но действительно человек должен понимать, для чего это ему, да? а, Для коуча важно уметь слушать и слышать. Mm -hmm. Слушать и слышать — это очень важный навык. Потому что коуч во время сессии, коуч сессии, он не просто задает вопросы, он задает вопросы из контекста, вылавливая оттуда из речи клиента страхи, убеждения, какие-то вот такие вот затыки, да, тараканов, которые мешают клиенту продвинуться. Mm -hmm. Очень важно для коуча быть в карте клиента, что это значит? не навязывать свое мнение, то есть, ну, пример грубо, если мы говорим про собачку, клиент говорит про собачку и представляет балонку, да, mm -hmm. то коуч то же самое должен представлять балонку или задать вопрос, какая, какую собачку ты представляешь, чтобы вы говорили на раз, на mm -hmm. представляли одинаковое, да? Вот. Это важно для финального результата, потому что представьте, если коучи-клиент разговаривают, коучи говорит про собачку, имея в виду балонку, а коуч у себя в голове представляет, например, замок, собачку, которым застегивают, да, как, какой разговор может быть? Моя, твоя, не понимай. Вроде бы на русском, но говорят о разном. Mm -hmm. Вот поэтому очень важно быть уметь слушать и слышать и быть в карте клиента вот. очень важный навык для коуча это наблюдательность потому mm -hmm. что коуч во время сессии отслеживает не только слова клиента лингвистику, но еще следит за состоянием клиента, какие эмоции в данный момент испытывает клиент, как эти эмоции проявляются в теле, например, покраснели щеки, или, например, что-то сказал, и у него расширились прямо от страха глаза. А это, а это такие, ежи, даже, даже пару секунд, там, вот эта вот реакция, ее коуч должен словить страх. Например, да, начать новое дело, и хопа, у клиента так чх, промелькнуло вот это, большие глаза. Для него страшно, как начать новое дело. Или там, я буду счастливый и он такой, я буду счастливый иногда, так, клиент. То есть он не верит в это счастье, что он может быть счастливым. Да? И коуч должен это заметить и отзеркалить клиенту. Остановиться так. в этот момент и сказать, ты заметила, что ты испугалась, я заметил а? страх, я заметил страх в твоих глазах, чего ты боишься, да, и тогда над этим надо работать, значит, там какое-то есть глубинное убеждение, почему этот страх возникает, вот, словить и отзеркалить клиенту, то есть сказать ему об этом, акцентировать на этом внимание, да то есть наблюдать за реакциями клиента, за лингвистикой, за жестами, за конгруентностью, то есть за... вот чтобы было органично жесты и речь, mm -hmm. вот, это, и, например, это язык тела, да? Да, да, да, вот это вот помните, Lie to me, да, то есть обмани меня, когда э, в этом сериале, когда замечают различные э, мимические э, проявления, да, и выдают реакцию. Вот это об этом. <реком> так, да, очень сериал это суперски там демонстрируется, на самом деле. Да, или когда клиент говорит, что я тебя услышал, я все принял во внимание, да, и жест такой. От, отторгающий, да, mm -hmm. Но, где ты принял во внимание, если ты отвергаешь, mm -hmm. то есть неконгруентность э, жеста и слов, да, несовпадение, это тоже важно отзеркалить клиенту, акцентировать на этом внимание. Есть клиенты эмоциональные, когда у них, вот как у меня, да, у меня все на лице написано, все можно прочитать, и радость, и какое-то такое. А есть клиенты малоэмоциональные, у которых там, удивление это только, например, чуть-чуть краешек брови, там, повелся, да, или, например жест буквально малейшее, малейшее, там чуть-чуть двинулось что-то, да? И это очень важно заметить. Вот. Плюс для коуча важно в этот момент в процессе коуч-сессии сохранять коуч-позицию. Что такое коуч-позиция? Это вот это вот спокойное состояние с принятием, когда коуч еще во время сессии отслеживает свое состояние. Ведь если мы чувствуем, что, например, я сейчас злюсь, да, и коуч начинает злиться, особенно это происходит у начинающих коучей, да когда очень хочется помочь клиенту. И вот это вот причинить добро, да, есть такое выражение, причинить добро, осчастливить насильно. Да. И когда коуч аж подпрыгивает, ну как, ты же разве не понимаешь на, на клиента, да, что вот, вот это так. Да. Э, здесь важно задавать вопросы из спокойного состояния, чтобы клиент сам пришел к этим осознаниям, ведь э, почему не работают советы, почему не работают советы? Слушай, это такая, вот для меня, например, это супер большая загадка, потому что я до сих пор не научилась э, следовать ничему совету, но если я сама что-то поняла, и решила это внедрить, то это процентов будет работать в моей жизни. Но если извне это никогда. Вот, и об этом речь. Я помню, меня в детстве учила мама. Когда я, например, какое-то слово услышала первый раз, да, ну, например, там ликвидация, да, и mm -hmm. я маленькая не понимаю, что, я, что это такое, да. Когда мама объясняет мне сама, я могу пропустить мимо ушей и забыть. А когда мама говорит, так, вот здесь вот стоит словарь, вот здесь вот открой такую-то букву, какую букву нужно открыть? На какую страничке там найти? Ну-ка ищи это слово, и ты сама это слово прочитала, или так, с изучением английского, да? Mm -hmm. вот, и ты сама это слово прочитала, все это тебе врезалось в память, потому что ты получила свой опыт, да? Mm -hmm. Если тебе навязывают советы, то тогда эти советы не работают. Вот давай так, вот еще об этом поговорим. Сколько людей из твоего окружения или там вот из окружения участников, да, тебя действительно принимают, да, могут спокойно выслушать? И, во-первых, с которыми ты готова поделиться искренне и откровенно, да? которые не будут лезть к тебе с советами, осуждением, а люди, которые действительно с принятием, пониманием, спокойствием выслушают тебя, зададут вопросы, и ты сама придешь к какому-то решению. Слушай, а ты сейчас же тоже за моей реакции наблюдала, да? Если честно, нет, сейчас, сейчас не на этом акцент делала. Хорошо. Слушай, ну, э, я точно могу сказать, что это небольшой процент людей, потому что, ну, как бы каждый же в своих каких-то там заботах, да? И вот опять же про навык слушать. И... Сейчас, секунду, Женя. А, Саша, да, да, да, да. Давай говорим про навык вот, слушать. Да. Про навык слушать. Я считаю, что должен быть у человека достаточно высокий уровень осознанности для того, чтобы уметь слушать другого человека, потому что чаще всего мы же всегда в каких-то своих там мыслях. И я вот за собой, например, замечаю, что в процессе беседы я могу вылететь из нее несколько раз. И только как бы заставляя себя в нее вернуться, я снова становлюсь вовлеченной. Так вот, ну как бы если говорить про количество, то ну как бы цифры я не назову, но если вот в процентном отношении это, ну где-то процентов 5-7 вот примерно столько. Ну это немного на самом деле, но ну как бы вот как есть. Или это наоборот Ж... много? Женя! ты счастливый человек ты действительно счастливый человек если из твоего окружения такой но ну, я бы сказала что высокий процент который тебя э, могут выслушать с принятием это здорово тебе повезло с родными или друзьями кто это потому что согласись очень многие люди они э, родным не могут открыться да? э, друз друзьям друзьям тоже Потому что друзья дадут или советы какие-то ненужные, или осудят, или вообще, или вообще страшно открыться. Мы вообще не привыкли к искренности. Да. А, вот мне повезло, потому что я проходила две программы подготовки коучинга. Да? Когда заинтересовалась этим вопросом, я проходила э, программу подготовки у Михаила Дернаковского, это тоже известный коуч, э, тренер у нас в Беларуси, Михаил Дернаковский. И э, вторую программу я проходила у Евгения Захарова и у Инны Захаровой. И это супруги Евгения и Инны Захаровы. И у них же я проходила очень глубокие программы э, по развитию эмоционального интеллекта, по э, теории энеограммы, это теория ну, раз, психология развития личности, да? mm -hmm. э, типологии личности. У них же я проходила программы э, тренерские, как тренер, вот, и у Евгении и Инны Захаровой я проходила такие тренинги, как мужчина и женщина, родители и дети, то есть э, я училась э, системным расстановкам по Хеллингеру, когда mm -hmm. рассматриваются вопросы, вижу, что ты знаешь, да, в курсе, mm -hmm. когда mm -hmm. рассматриваются вопросы, как наши системные родовые динамики, да, влияют на принятие решений и вообще на нашу жизнь. Да? вот, И это все в комплексе повлияло на мое развитие и помогло преодолеть, вот, помогло построить мне счастливые гармоничные отношения с мужем, родить одного ребенка, и сейчас ожидаю второго. Я очень благодарна за эти программы. И я вот наблюдаю среди своих клиентов, что они действительно не с кем поделиться, и у нас как-то и в советские годы было не принято говорить о чувствах, как-то они отбрасывались на другой план мы искренне вообще не говорим. Все у нас сводится к каким-то бытовым вопросам. Купил ли ты хлеба? Куда ты пришел? Во сколько ты вернешься? Это в основном такие семейные разговоры. А что ты чувствуешь? Как тебе? То есть такие вопросы вообще не задаются. Или мне, я сейчас злюсь? Или я рассержена? Я, ну, то есть мы об этом не говорим. Коучинг помогает прийти к осознанию, к осознанию прежде всего себя. Вот. Слушай, ты, кстати, вот в своем вопросе еще затронула очень хорошую тему проработки себя. Я бы вот об этом тоже хотела рассказать, что какие навыки вот надо еще коучу, да, кроме там наблюдательности, умения служить и так далее, для коуча очень важно самому пройти вот эту вот программу личных личных проработок, mm -hmm. осознать свои, ну <laughs> на моем языке я называю затыки или тараканы, да, mm -hmm. на самом деле какие-то ограничивающие убеждения, страхи, свои родовые системы, да, сценарии, чтобы понимать, как я хочу повторять, а что я хочу изменить и mm -hmm. что я вообще хочу в жизни. Вот. Mm -hmm. Если коуч сам себя прорабатывает, личностно растет, то тогда это ему помогает выйти на более высокий уровень и на более высоком уровне помогать клиентам. Mm -hmm. Потому что если приходит к тебе клиент, вот представьте, у тебя не проработан какой-то вопрос, допустим, ну, например, с самооценкой, да, и клиент приходит с таким же запросом, и вы будете колбаситься, как говорится, извините за выражение, да, в одних и тех же неудачных стратегиях, да, и ты не сможешь ему квалифицированно помочь. Вот, поэтому очень важно самому прорабатывать, и даже после окончания курсов, получения сертификатов, все равно обращаться к другим коучам, профессионалам, или читать какие-то книги, развиваться, чтобы вот не останавливаться на достигнутом. Mm -hmm. Вот ты, кстати, как раз ответила на мой вопрос, это как бы коуч делает сам, либо с помощью другого специалиста, но можно, насколько я понимаю, и так, и так. Правильно? Uh, правильно, или? можно и так, и так. Лучше, конечно, если вы найдете uh, другого профессионала, другого uh -huh. коуча, потому что у каждого из нас есть слепые пятна, uh -huh. да? Которые ты можешь вообще не осознавать, да. Ты вот книгу ищешь по одной теме, да, или там гуглишь какую-то информацию по одной uh -huh. теме, да. А может быть, тебе вот другой коуч подскажет, там, более профессиональный в этой теме, да, что вот, а вот здесь вот надо еще покопаться, посмотреть, и вот это слепое пятно коуч подсвечивает, и тебе понятно, куда идти, вот. Угу. Можно и так, и так, конечно. Здорово. А вот э, еще ты затронула вопрос э, о запросах клиентов. Э, я так понимаю, самооценка — это не единственный запрос, к которому можно обратиться к коучу. А с, с чем еще можно обратиться к коучу тогда? А, к коучу можно обратиться с любым запросом. А, начинали вообще стоит ли мне покупать машину или не стоит, или какую марку машины мне покупать, там, например, на бытовом уровне на таком, mm -hmm. продавать мне дом или не продавать дом, да, или, например, приходят с запросами, э, вот я хочу выбрать вообще другую, другую сферу деятельности, да, вот и, иногда вообще приходят с, таки, с одним запросом, а в процессе коуч-сессии мы выходим вообще на другое. Вот, например, э, ну вот, естественно, без имен, без фамилий, потому что конфиденциальность, да, я mm -hmm. не могу нарушать. Вот, например, пришла ко мне женщина около 40 лет, и говорит, я хочу сменить сферу деятельности и уйти из одной в другую, но не знаю, что мне делать, надо ли это мне, или ну, то есть свои страхи озвучила. В процессе коуч-сессии мы вообще пришли к вопросу, кстати, самооценки и к вопросу границ с родителями, к вопросу отстройки от родителей. Ей практически 40 лет, она еще оглядывается, как на сферу деятельности посмотрит мама, одобрит ли ее мама. Uh, у нее маленький сын, и она зачастую просит маму посидеть с этим сыном, да, и uh, посидеть как. И вот отпрашивается, если мама расценивает из своей системы ценностей, что вот на это мероприятие тебе стоит идти, да то тогда она отпускает, и сидит там, например, с внуком, да? mm -hmm. а если в системе координат мамы это не ценность, да, вот, например, там, встреча с подружками или еще что-то, да, это не является ценностью в системе координат мамы, то тогда э, дочка испытывает дискомфорт, mm -hmm. то есть... Э, и вот мы приходим к вопросу самооценки, к вопросу отстройки границ от родителей и так далее. С какими еще запросами приходят? Ну, ну вот про запросы... деньги, наверное, точно. Про деньги, да, про деньги. И тоже выходим на различные убеждения, различные убеждения, что быть богатым – это плохо. А, например, или что богатые люди это только потому, что наворовали, да? вот если есть глубинные убеждения, там где-то родовое, да, что mm. это плохо, или, например, есть родовые сценарии, когда а, ну, вот, было раскулачивание и так далее, и так далее, когда были действительно богатые люди, или зажиточные, да, не будем говорить богатые, зажиточные люди, да. И пришла советская власть, было раскулачивание, да, то есть в подкорке рода уже как бы установилось, что э, быть богатым это плохо, что богатство нужно прятать, э, что все равно его отберут и так далее. Ну, когда есть работают эти установки, э, как может человек желать чего-то большего? Если, если там его держат. Вот. Uh -huh. И с этим тоже нужно работать, принимать, сначала осознавать, потом принимать, а потом уже думать, что я готов делать для того, чтобы изменить сценарий. Да? Uh -huh. а, и вот на этом является очень большой затык. Когда осознание есть, да а новое поведение еще не выработано. Но вот представьте, представьте такую метафору, когда по рельсам, уже там 70 лет, да, по одним и тем же рельсам ходит поезд. И этому поезду комфортно, все пусть проложен, все понятно, да? А человек хочет по-другому. То есть это надо новые нейронные связи сформировать в его мозгу, новые привычки. А представляете, как это непросто? Это все равно, как ты в джунглях непроходимых, да? Ты идешь с одним топориком, без дороги, без ничего, и тебе надо прорубить вот эти вот все, все джунгли, вы, вытоптать эту тропинку, чтобы создать вот эти нейронные связи нового поведения перестроить установки, убеждения, проработать страхи. А еще важно, чтобы была на этом пути поддержка. Mm -hmm. Потому что зачастую, когда человек делает не так, как все, он еще и осуждаем, куда ты, например, человек хочет, там всю жизнь семья работала на заводе, там 40 лет на одном, да, mm -hmm. от, от 8 до 6, там, да. А тут человек хочет свое дело открыть и попробовать, вот что такое быть предпринимателем, да? фрилансером и так далее. Да? Ты получаешь осуждение родителей. Куда ты лезешь, сейчас прогоришь, там, куда с твоими способностями и так далее, поддержки нет. И человек скатывается в привычное поведение. Вместо того, чтобы попробовать и быть счастливым. Mm -hmm. Так что это все тоже очень непросто, и не вот так вот. Коучинг это не волшебная таблетка, при этом это очень мощный инструмент для движения вперед и улучшения качества жизни. Mm -hmm. Так, э, хорошо, у меня тогда к тебе еще такой вопрос: а вот э, чем. Коуч отличается от психолога, помимо того, что, э, ну, насколько я знаю, чтобы как бы проводить консультации как психолога должен быть определенный, как бы диплом, да, в высшем образовании, который дает тебе право э, консультировать. Но коучинг это немножко как бы, ну, как это лайтовая более версия, вот в плане, э, ну, разрешенности, да. Есть ли еще какие-то отличия? Или вот, может быть, в этих отличиях я тоже была не права? Ну, ты права, чтобы заниматься коучингом, абсолютно не обязательно иметь диплом психолога. Абсолютно. То есть принимают всех на эти там курсы, да, получают сертификаты и консультируют. Вот. Но, опять же, я скажу, что если только коучингом только вопросами да? ты можешь помогать клиент достигать результатов но при этом когда у тебя есть действительно психологическое образование или ты сама развиваешься в этом очень много и владеешь разными направлениями например что-то из гештальт терапии что-то например ты берешь из там, когнитивно-поведенческой там терапии, или какие-то методы НЛП э, э, берешь, э, да, или есть понимание там, того же самого там, расстановок Берта Хеллингера, или еще каких-то направлений, то э, понятно, что ты можешь с клиентами, или там при применение метафорических карт, например, да, э, ты можешь каждому клиенту подбирать свой ключик, вот, и ты видишь, что с этим клиентом, например, визуализация очень хорошо пойдет, да, визуализировать картинку будущего, да, прописать детали, включить там звуки, например, в эту картинку. Да? А с другим клиентом, ну, вот это не пойдет, и надо искать другой метод. Да? То есть чем больше инструментами ты владеешь, тем шире, естественно. Ты как специалист смотришь а, чем отличие от психолог, психологии до да? то что коуч на равных с клиентом mm -hmm. коуч не ставит никаких диагнозов там или психологических там установок а, коуч общается с ним на равных как с чемпионом вот и коуч не дает советов вот. Ну, mm -hmm. основной, конечно, метод коучинга — это вопросы. Вопросы. Вопросы, чтобы клиент сам приходил к осознаниям. Mm -hmm. То есть если в психологии, там, психолог с высоты своего профессионализма, опыта может там что-то э, рассказать, э, да, то здесь с помощью просто вопросов коуч отзеркаливает моменты, э, подсвечивает. Mm -hmm. Давай, я а, приведу несколько метафор коучинга, которые мне очень нравятся. Давай. Да? А, мне очень нравится первая метафора о коучинге, что, ну вот зачастую в жизни мы бежим, бежим, бежим по дороге, как лошадки, знаешь, которых запрягли в упряжку, да, обыденности там работа, дом, учеба, там та та та та, -та. А, нас запрягли, запрягли в повозочку. И мы бежим по накатанной. И, а, а раньше, знаешь, лошадкам шоры, шоры еще ставили, да, чтобы да. лошадки не отвлекались на разные окружающие места, да, и бежали ровненько по дороге. Вот зачастую мы точно так же, как лошадки по жизни, в упряжке, бежим, бежим, бежим в суете. Вот эта работа, дом, работа, дом. Вот. И не видим. Коучинг дает а, вот это вот расширение видения. Угу. Когда вот... Или вторая метафора, мне тоже очень нравится. Вот представь, что ты в темном лесу, да? И ты не знаешь, куда идти. Может быть, там какие-то страхи тоже есть, да? Коуч стоит просто рядом. Что там такое? Все хорошо? Да, да. Хорошо, меня случайно отвлекает работа. Бывает. Вот. А, вот клиент стоит, например, в темном-темном лесу, да, у него mm -hmm. там есть какие-то страхи, он не знает, куда идти, да, в растерянности, да. Коуч стоит рядом, рядом, mm -hmm. а, mm -hmm. просто с фонариком, да, mm -hmm. и подсвечивает, смотри, вот там есть вот это, а вот там есть вот это, а вот там вот это. А вот там еще вот такие вот возможности. Mm -hmm. Выбирай, куда ты хочешь идти, да? И вот эта вот поддержка, когда коуч стоит рядом и подсвечивает, подсвечивает убеждения, страхи, ресурсы, которые есть у человека, и человек понимает, что, ага, вот для меня вот это привлекательно, я иду туда. Еще мне нравится третья метафора про коучинг. А, представь, что ты плывешь по реке на лодке, и у тебя нет весел, или там, например, одно весло, да, тебя mm -hmm. там вот так вот водоворот закручивает, как листочек на ветру, куда прибьет, туда и ладно, вот, mm -hmm. да. насколько тебе легко плыть? Это точно, а Это похоже на жизнь, я тебе скажу. Плыть нелегко, правильно? Или да. без весел, или с одним веслом, да? Mm -hmm. Когда есть коуч, то вы как будто два человека в лодке, и у клиента есть два весла. Mm -hmm. И вот эта энергия коуча и клиента помогает четко двигаться к намеченной цели. Коуч дает первое поддержку, второе дает.. Осознанность да, способствует вот этому рапорту связи, чтобы была искренность. Да. Mm -hmm. а если нет искренности, то, кли, то коуч должен возвращать это клиенту. Смотри, я вот думаю, что здесь ты немножко слукавил. Да? Вот. И коуч дает вот, понятие, вот готов ты к ответственности клиент или нет. Mm -hmm. Ну, вот это самое главное. Да, здорово. Слушай, а вот, э, э, скажем так, может ли, например, э, книга заменить коуча? Ну, вот э, я почему спрашиваю, э, ну, скажем так, я интересовалась вопросами психологии там и все такое, э, вот, и был у меня запрос найти как бы психолога, но из-за того, что ну, скажем так, уровень дохода у людей у всех разный, и не все могут себе, ну, во-первых, нужно как бы головой дойти до того, чтобы открыться другому человеку, и кому-то, например, проще пообщаться с чем-то написанным, да, сделать для себя какие-то выводы, вот. А во-вторых, да, э, как бы уровень финансовый у всех разный, поэтому в этом тоже как бы для людей могут возникнуть определенные трудности. Так вот, э, ну как бы я знаю, что многие выбирают э, путь как бы прочтения книги и э, там какие-то выводы из этого люди делают. Может ли книга в полной мере заменить коучи? или все-таки э, все нет? Но я вижу по твоим глазам, что Нет. Я отвечу свое видение, да, из и... своей карты, что когда я сама работала и прорабатывала себя, я работала mm -hmm. с коучем. Коуч э, акцентировал внимание на мне, именно на моих проблемах и высвечивал мои слепые пятна, возвращал мне, отзеркаливал. То есть он работал только со мной. Да? Mm -hmm. а, и этот процесс проходил быстрее с книгой это тоже может быть но тогда ты сама должна быть э настолько осознанной э настолько иметь какой-то аналитический ум про проживать это да, э чтобы доходить до этого сама mm -hmm. ведь смотри а, бывало у тебя такое, когда ты смотришь какой-то фильм или читаешь книгу, да, и ты думаешь, ай, какой-то фильм непонятный, да, или что там, там все восторгаются, ну, непонятный какой-то фильм, да, да потом перес, перечитываешь эту книгу mm -hmm. и пересматриваешь этот фильм, слушай, а тут, оказывается, такой смысл заложен, а тут, оказывается, вот такие-то образы там раскрыты, да, и ты только с возрастом потом через время доходишь, что, что вот это так. В коучинге то же самое. Понятно, что для каждого осознания есть свое время, да? там, Пятилетний ребенок не осознает там про великие философские истины, там про смысл жизни, да, mm -hmm. Для каждого возраста есть свои осознания. Также же в коучинге. Если ты, ну, с коучем, я думаю, что с коучем двигаешься быстрее. Mm -hmm. Скажу, кстати, про свой опыт. Еще Я не могу ни на каких онлайн-тренингах, онлайн, именно компьютерных, да, получить тот результат, глубину. Я, кстати, очень много регистрировалась на какие-то онлайн-тренинги и не доходила до них или вообще не включала, то есть они вообще проходили мимо, да? mm -hmm. Или книги лежат с топочкой, вот как-то вроде бы лежат, вроде бы прочитаны. Когда ты, для меня лично, я просто человек общения, для меня важно получить вот эту энергетику, поддержку. Я чувствую эту поддержку, чувствую энергетику, для меня важно это общение. У меня в процессе тренингов или индивидуальной работы э, я быстрее продвигаюсь. Угу. Ну это мой опыт. Угу. Слушай, ну здорово. Так. У меня к тебе Друга. еще... Давай посмотрим на коучинг со стороны... Ну, скажем так, не клиентской, вот как мы сейчас обсудили, да, а со стороны коуча. Потому что коучинг предполагает собой, ну, как бы консультирование, ну, как, это грубо консультирование, но я имею в виду, вот задавание вопросов и быть постоянно включенным в диалог. Ты все время э, должен быть суперконцентрирован и все в этом роде. У тебя часто случаются на этом фоне выгорания, и вообще случаются ли они вообще у тебя? Ну, и, или насколько это частый, частый случай вот в работе коуча? Хороший очень вопрос, отличный просто вопрос. Когда вот на курсах обучаешься по коучингу, да, и когда ты весь в напряжении, да, и ведешь коуч-сессию из вот этого вот напряжения, что так, у меня там 40 минут, и за эти 40 минут я должен там пятилетку за три года освоить, да, привести клиента к светлым осознаниям, да, что mm -hmm. обязательно в конце коуч-сессии он должен... Клиент с распростертыми объятиями кинуться ко мне на шею, поцеловать пятки и сказать, я ж эти осознания так ждал, да? Вот я когда не... ты в напряженном состоянии э, ведешь коуч-сессию, да, то тогда, конечно, у тебя эмоциональная будет усталость. Mm -hmm. Когда э, в процессе опыта ты приходишь вот этому к правильному коуч-состоянию, когда ты здесь и сейчас, когда ты чувствуешь себя, чувствуешь клиента, и плюс еще можешь посмотреть на ситуацию как бы, как бы со стороны, да, со стороны mm -hmm. наблюдателя, да, на ситуацию между вами, коучем и клиентом, и на ситуацию клиента, как бы тоже со стороны, да, это все одновременно, вот это вот состояние, коуч-состояние, да, оно приходит с опытом, то тогда нет такого эмоционального напряжения, выгорания и вот этого изматывающего надрыва, да, вот. И вот этим спокойствием, спокойным присутствием и принятием и включённостью, да, ты совершаешь благо, вот. к этому надо прийти. Mm -hmm. Так, Просто а вот как ты считаешь, сколько примерно лет практики нужно коучу для того, чтобы такое состояние приобрести, или это, ну, как бы, я понимаю, что у каждого это индивидуально, но вот примерный средний показатель, вот исходя из твоего опыта, это где-то сколько? Mm -hmm. Должно быть, ну, еще у каждого человека изначально, изначально какие задатки, с которыми ты пришел, да, потому что есть изначально люди эмпатичные, которые готовы слушать, готовы принимать, а есть люди, у которых более долгий срок учиться этому. Поэтому тут вот я не могу сказать, там, 60 часов или, там, 500 часов, да, коуч-сессий. Ну вот, например, при обучении на курсе коучинга стандартный минимум, который нужно пройти. Мало того, что ты на тренингах проходишь вот эти вот групповые, групповая работа, да, плюс там дается еще 60 часов личной проработки, то есть 60 часов, 20 часов, то есть 20 часов – ты выступаешь как клиент ты формируешь свои запросы ты садишься на место клиента и тебя коучат mm -hmm. да? ты как клиент 20 часов ты работаешь как коуч сама да? для, mm -hmm. для аттестации это минимум вот и Часов. Ты uh, приступил, залажал там, залажал там, и вообще ты никудышный, что ты вообще пришел в коучинг, да? Отдать mm -hmm. грамотную обратную связь чтобы человек ее, во-первых, услышал, mm -hmm. вот, и принял эти зоны роста. Вот. И плюс для аттестации там нужно снять видео уже с реальным клиентом, когда ты с реальным клиентом на куч-сессии. Вот. Чем больше у тебя проработок, чем больше тем, с которыми вы приходите, то пожалуйста но самое главное не сказала когда ты начинаешь учиться на коучинге или неважно на любой психологии или еще где-то на тренингах личностного роста ты же такой заряженный да yeah. тебе хочется сразу осчастливить весь мир полечить причинить yeah. добро я же так осознала много чего. Давайте я причиню добро всем. Так вот, надо еще немножко спокойным быть, что есть люди готовые к этому, есть не готовые. И надо особенно с родными. Вот с родными коучинг не работает. Это правда. С родными, родственниками, с мамами, с папами коучинг не работает. Как? Ну, опять же, нельзя так категорично говорить, что не работает. Вода камень точит, да? То есть надо дозировано, по чуть-чуть. Слушай, у меня просто я аж до слез досмеялась. Я, извини, что перебила, но у меня была такая жуть смешная история с мамой. У меня есть младшая сестренка, и я наблюдаю, как мама с ней коммуницирует. И вот я вижу, что вот где-то она сделала не так. И я говорю, мам, ну попробуй, попробуй, ну вот тут вот так вот у нее спросить. Она вот очень чувствительная, там все такое. И она мне знает, что на это отвечает. Говорит, знаешь что, дочь, хватит ходить на свои мотивационные тренинги, я сама разберусь. Вот так вот она мне все время отвечает. Да, есть люди, готовые принимать какие-то обратную связь, есть люди, не готовые, а тем более наши родители. Mm -hmm. Если мы даем такую обратную связь нашим родителям, «Мама, ты тут не права» или там еще что-то, да? Естественно, у человека идет отторжение, непринятие. «Как это я, взрослая женщина, и ты меня будешь учить жизни?» Да, вот. да, да. поэтому очень важно это мягко преподносить по капельке по капельке и все равно в ваших отношениях действительно показывать мама я твоя дочь вот я твоя дочь чтобы вот эта вот иерархия она все равно соблюдалась хорошо так это точно хорошо еще меня к тебе вопрос ну, как бы ты упомянула в процессе беседы, но давай, может быть, мы все таки это как-то скомпонуем эту информацию. А где учиться на коуча? Ну, вот в Беларуси, например. Ну, ты упомянула Михаила Дернаковского, Евгению и Инну Захаровых. А что, что еще есть? помимо вот точнее кто еще есть помимо этих людей которые могут обучить я честно скажу я не интересовалась вопросом этим где еще именно можно коучингу учиться да у нас в беларуси вот за этих твоих специалистов да и евгений на я могу ручаться что там коучинг будет глубокий да про другие курсы я не знаю просто каждый пускай ищет для себя читает отзывы смотрит какой сертификат дается насколько кто, кто тренер кто ведет эти курсы сколько у него э, опыта и выбирает сам вот так что... Есть еще, если вы хотите себе найти коуча, кстати, именно те, кто прошел сертификацию, есть такой прям вот набрать в поисковики коучи Беларуси. Прям загуглите коучи Беларуси, mm -hmm. и там вы найдете всех коучей, которые сертифицированы. Именно по э, вот этой международной ассоциации коучей и тренеров, да? вот. э, и к ним уже можно обратиться, там и телефоны, и электронная почта есть, ну и ищите через там Инстаграм, Фейсбук, другие соцсети, хотя, например, ну, я лично скажу, я не пиарюсь как коуч, да, у меня нет там инстаграм-блога там или чего-нибудь, я не пиарюсь. Ко мне, если приходят клиенты, то они приходят по сарафанному радио, да, и плюс сейчас я уже вот несколько лет у Евгения Захарова, я как ассистент у начинающих коучей, я работаю ассистентом. Mm -hmm. То есть они ко мне приходят, Ясно. я для них как коуч, и я наблюдаю за их сессией и даю ответ как супервизор, даю, даю обратную связь. Супервизия? Угу. Да. Ага, здорово. Так, хорошо. А есть, есть у тебя какие-то практические инструменты, вот сейчас для нас, например, что мы можем сделать прямо во время встр... прямо во время встречи чтобы что-то проработать я не знаю может быть что-то про самооценку может быть что-то про э, там, сепарацию от родителей либо какие-то установки вот что что-то такое можем мы сделать прямо сейчас чтобы почувствовать на себе силу коучинга ну, очень много тем ты проговорила, да, можем, можем записать вопросы, да, на которые вы можете потом подумать и ответить, может быть, письменно даже, лучше всего письменно mm -hmm. или проговаривать, да, почему письменно отвечать на эти вопросы, потому что, когда ты пишешь, Uh, идет еще более глубокое осознание, если ты не проговариваешь это скольким, да, вот. uh -huh. то лучше или писать, или проговаривать себе вслух, может быть с тем же самым зеркалом, да, если не с кем пообщаться. Ну вот, да, вопросы, например, такого плана: что сейчас происходит в моей жизни? Uh -huh. Что сейчас происходит в моей жизни? <связывая> так. Что я хочу? Куда я иду? Что я хочу? Куда я иду? Какие у меня цели? Какие у меня цели? Что мне сейчас нравится в моей жизни? Или за что я благодарна сейчас в своей жизни? За что я благодарна сейчас в своей жизни, да? Что бы я хотел изменить или хотела? Что бы я хотела изменить, да? А, какими ресурсами я обладаю? То есть это опять же, может быть, к вопросу самооценки, какие у меня есть качества, навыки, знания, да? Это мои ресурсы внутренние. Вот. А, какие у меня есть внешние ресурсы? Что может быть внешними ресурсами? Это может быть поддержка близких, друзей. То есть сколько человек меня поддерживает, принимает. Это, это как внешний ресурс, да? Ре, внешним ресурсом может быть там финансовая какая-то стабильность, я не знаю, наличие жилья, какие-то возможности такие вот материальные, да? Вот. Потом следующий вопрос. Вот, например, какие у меня ценности? Что для меня важно? Угу. Что для меня важно? Потом, если вы написали ответ, что я хочу изменить в своей жизни, да, прописали, какие, каких изменений вы хотите, то следующим вопросом, каким, какой может быть следующий вопрос? Каким образом? Да, что я готов сделать для того, чтобы достигнуть этого? Что я готов сделать чтобы mm -hmm. этого достигнуть ну вот это основные вопросы такие как пока сейчас да которые вы можете себе сейчас задать Ведь смотрите задача коуча вот к психологу можно ходить там лет шесть. Да? прорабатывать, там, зависать в каких-то состояниях, чувствовать, там, э, замедляться и так далее. Да? Э, задача коуча – научить клиента быть осознанным, mm -hmm. вот понимать, что сейчас происходит в моей жизни, куда я иду, туда, куда я хочу, или произошла какая-то ситуация, что произошло, научиться вот этому взгляду, иногда взгляду наблюдателя со стороны, да, и задача коуча научиться, научить человека быть самостоятельным и осознанным. Mm -hmm. Ты можешь приходить к коучу там раз в месяц, раз в два месяца, там, раз в неделю, да, как, как тебе удобно, но если вот эти навыки коучинга встроены, то ты сама уже дальше можешь задавать себе эти вопросы. Mm -hmm. Вот, например, у вас там был вопрос, да, я диктовала, про ценности. Да? Бывает так, что приходят, например, девушки, да, хочу там выйти замуж. Хорошая цель, да, хорошая цель, а потом, то есть для нее ценность это семейные отношения, да, а потом выясняется, что для нее такой же ценностью является свобода, а замужество, дети, муж, это уже не свобода. И получается, что начинается борьба между двумя ценностями. Она вроде бы хочет и туда, и это сохранить, да? И на двух стульях посидеть. То есть, или идем глубже, когда работают негативные установки или родовые сценарии родителей. Я хочу замуж но я не верю, что я могу быть счастливой, потому что у мамы вот так в семье, с папой она вот так вот, все у меня не получалось, там какие-то первые отношения или там вторые отношения, и выявляются негативные установки и страхи. Вот. Или, например, тоже к вопросу о ценностях. Человек хочет бросить курить. У человека ценность здоровый образ жизни. Да? В процессе э, коуч-сессии выясняется, что на работе или там в тусовке молодежной, да, на курилке обсуждаются самые главные новости, сплетни и так далее. И там вся молодежь, там интерес. А когда ты не куришь, ты оторвана от общества. И тогда две ценности начинают конфликтовать. Ценность здорового образа жизни и ценность быть принятой, быть вот в этой тусовке. Угу. И тоже надо выбирать. Вот, и поэтому вопрос, что для меня ценно, это вроде бы такой легкий вопрос. Что для тебя важно? Что для тебя ценно? Ну... А оказывается, это действительно очень глубокий вопрос. И когда эти ценности сталкиваются, человек может испытывать затруднения и проблемы, достигая цели. Вот. А к этому всему приходим в процессе коучинга, приходим к осознанию, да? И дальше же выбор человека, ответственность клиента. Что ты выбираешь? Что тебе более ценно <смех> в этом? Вот, вот такие вот зла. Слушай, ну про борьбу ценности это прям вот для меня сейчас супер какой-то... Ну, я бы не сказала, что прям э, мега-инсайт, но я почему-то так серьезно про это вот э, задумалась, когда ты сказала, что вот я сто процентов сейчас после нашей встречи пойду и по подумаю, что у меня там конфликтует. Вот, потому что, да, действительно, вопрос емкий. вопрос емкий. здорово, слушай, а может быть, ты можешь так, я вижу, что ты хочешь ну, вот это, например, подружки, да, подружки, иногда бывает тоже конфликт у подружек, да, с одной стороны, например, какой-то секретик, да, с одной стороны вот три подружки дружат да и какой-то секретик да который касается третьей да подружки и вот с одной стороны например конфликт ценностей или важно рассказать чтобы проявить честность да открыть mm -hmm. ситуацию глаза на эту на эту ситуацию да или сохранить якобы дружбу да э, и поддержать отношения между Правдой и дружбой и тоже такой выбор, знаешь, не слышки. Вот, поэтому разные ситуации и мы это все разбираем, приходим. Очень часто люди приходят с запросами: кто я, что я, для чего я живу как мне дальше быть. И тогда мы действительно работаем над более высокими уже вопросами, вплоть до смысла жизни. Mm -hmm. Вот. Да, спрашивает, хотелось бы спросить. Да, действительно, ну, я, во-первых, сегодня очень много узнала про коучинг, потому что, наконец-то, все стало на свои места. а То столько мифов и загадок вокруг этого явления, что непонятно, что и что, и в чем суть. Uh, вопрос у меня к тебе, наверное, остался такой традиционный. Нет, еще один будет. Вот uh, uh, давай с приятного, наверное. Mm, ты сейчас uh, ощущаешь, что ты uh, ощущаешь, что ты находишься на своем месте? Я ощущаю, что я нахожусь на своем месте, потому что, ну, я сама вижу изменения, которые происходят у клиентов. Во-вторых, естественно, мне важна обратная связь. Я получаю благодарность mm -hmm. от клиентов. Вот. Для меня это очень важно. Вот это признание. Да? Mm -hmm. Так, это прям супер круто. И да, наш традиционный вопрос про литературу и фильмы, которые ты можешь посоветовать людям либо те, которые тебе э, очень вот лежат, либо э, что-то в области коучинга, либо mm -hmm. то и то. Mm -hmm. Жень, а можно я еще один инструмент тогда дам, если Давай. вы э, хотите, да? Э, есть такое понятие, как икигай, икигай, uh -huh. да? Знаешь, да? Это... Mm -hmm что заставляет меня вставать по утрам, да, то есть мое какое-то любимое дело. И вот если кто-то хочет определить свой, как бы, смысл жизни, да, что его может так поднимать и вдохновлять, да, потому что у нас проект «Люди вне профессии» это про вдохновение, да, то можно разделить страничку на четыре mm -hmm. части, да, на четыре части и записать четыре вопроса. Первый вопрос. Что я умею делать? Умею делать. Угу. Четыре у нас будет клеточки, да, больших. И вот первый вопрос записываем в первую ячейку. Что я умею делать? А сюда главное писать все, что приходит на ум. Вот умеете анекдоты хорошо рассказывать, классно, что вся компания заливается. Пишите, умеете там блины жарить, пишите, умеете там, я не знаю, там, велосипеды чинить, пишите, умеете там уши в трубочку скручивать, пишите. Все, что угодно, да? Вдохновлять людей. Умеете, пишите. Все что угодно, пишите сюда. Здесь главное, чтобы, когда вы будете писать, не было аналитики. Ой, ну это все умеют. Ой, ну это, ну это такое, а что тут за умение? Ну, вроде бы все так делают. Чем больше, Александр, и чем больше вы напишете, тем лучше. Вторая у нас, вторая клеточка, это у нас «Что я люблю делать». То есть что из этих умелок, что вы записали, больше всего любите делать, от чего у вас, есть такое молодежное слово штырит, да? Вот вы чувствуете, что вы получаете удовольствие, не знаю, там, раскрашивать. Вот, пишите. Тоже третий вопрос. Что может принести деньги? Из этих же умелок, а, Да. или что... уже, или уже из, того, из того, что я люблю делать. А, оно все будет перекликаться. Что можно принести деньги, а, вот подумайте, что из того, что вы умеете и любите, может принести деньги. То есть как это можно монетизировать? Mm -hmm. да? И четвертый вопрос. Что приносит пользу людям? Что приносит пользу людям? И э, иногда вот эта вот техника, она первая вызывает ступор. Потом, когда вы к ней возвращаетесь снова и снова, пишете каждый день там все что угодно, там время, что я умею делать? Заваривать вкусный кофе. Там, что я люблю делать? И я люблю заваривать вкусный кофе. Это может быть принести деньги? Может. Это приносит пользу людям и удовольствие? Да, приносит. Или, например, как... Люди, что я умею делать? Кататься на велосипеде. Что я люблю делать? Кататься на велосипеде. Может ли это принести деньги? Как это может принести деньги? У меня знакомые парни, которые в Крыму разработали маршруты, и сейчас они, ну, с туристов, такие же велолюбители, они привозят туда, и они вместе катают. То есть они не только сами катаются, но еще и такие маршруты разработали, да? И теперь люди здорово. за это прийти, да? И это приносит пользу людям, потому что это и здоровый образ жизни, и удовольствие. То есть самое главное, когда человек находит дело, от которого его штырит, да, то это уже не работа. Это здорово. М -м -м. Вот. Так что включайтесь в этот инструмент и периодически к нему возвращайтесь в процессе жизни. А насчет книг, ага, да. Насчет книг и фильмов. Именно по коучингу книги или просто книги. Если по по коучингу, то это Miles Downey эффективный коучинг. Майлза Дауни, «Эффективный коучинг», такая вот из основ. Mm -hmm. Вот, если это просто художественная книга, ну, или, или психологии, дальше пройдемся по психологии, то, безусловно, это... Игры, в которые играют люди, люди, которые играют в игры, тоже основы психологии. А... Берта Хеллингера «Порядки любви», «Порядки помощи». Ну, сложноватая, наверное, будет книга. Сначала лучше, если вы уже заинтересовались, лучше сходить на расстановки вообще для понимания, что это такого. А потом, если заинтересует, то тогда читать книгу. Вы знаете, что бы я порекомендовала сейчас? Это вышла книга Инны Захаровой, вот, у которой я училась, да, она эксперт в области э, и коучинга, и эксперт в области эмоционального интеллекта, она выпустила книгу э, «Теория эмоциональной относительности». Вот. Там подробно рассказано про наши потребности, про наши чувства и про то, как осознавать свои чувства, ведь мы даже, мы даже их не осознаем, мы даже их не замечаем, наши эмоции, наши чувства. Да? Мы все время в голове, когда человека спрашиваешь, что ты думаешь, он может ответить. А когда человека спрашиваешь, что ты чувствуешь, он такой, не знаю. У -у -у. Или начинает выдавать работу мозга, свои мысли. Я говорю, нет, подожди, ты мне говоришь, опять же, свои мысли, а я тебя спрашиваю, что ты чувствуешь? Люди не умеют даже называть чувства, а без понимания чувств своих, да, у тебя нет доступа к внутренним ресурсам, mm -hmm. как ты можешь понять? Радуешься ты сейчас, счастлив ты, нет, когда если нет, нет понимания, нет доступа. Или, например, появляется нотка раздражения, да? Я, я вот, я чувствую, что я злюсь. Опять же, нужно словить вот этот момент, зафиксировать. Вот опять про осознанность. Я сейчас злюсь. И желательно, и желательно словить Это. Эту злость на низких еще амплитудах, да, когда она только зарождается, потому что зачастую мы это ловим, когда уже все разгромлено. Или не ловим вообще, да? или даже в эти моменты мы не ловим, да. Когда уже хуайся бульбу называется. Вот. и вот самое главное, это развивать тоже для коуча эмоциональный интеллект заметить вот это вот чувство на низких уровнях развития, да, на низкой амплитуде, осознать его, что я сейчас злюсь, потом прокрутить, что вызывает, какое, какая моя потребность не удовлетворена в безопасности, в принятии, в уважении, там еще в чем-то, да, какая моя потребность не удовлетворена и что я могу сделать чтобы удовлетворить свою потребность и там, или сохранить отношения, или там, ну, какая у вас цель уже дальше, цель коммуникации, да, вот. Поэтому, скорее всего, это будет книга Инны Захаровой «Теория эмоциональной относительности», вот я бы посоветовала. Mm -hmm. Если да, просто да, девчоночки, да, не, да. не про коучинг... Давай, <связь> Самый мой любимый фильм, это, естественно, унесенные ветром». Скарлетт О'Хара <связь> с детства а, у меня вот этот фильм любимый, я восхищаюсь этой актрисой, а, она мне очень нравится. Ну, а вообще я люблю советскую классику. Это «Москва слезам не верит», это «Любовь и голуби», это вот такие фильмы. А, очень много фильмов хороших, мне нравится, естественно, актриса Скарлетт Йоханссон, ее брачная история, там тоже показывается отношения, кстати, вот брачная история, очень хороший фильм, но это опять же, это тем смотреть, кто в отношениях вообще... Не Там показывается, насколько, когда нет, нет искренности, да, когда утрачена вот эта вот способность разговаривать друг с другом, да, как это может привести к каким трагедиям в душе у ребенка и между ними, вот это вот отсутствие вот этой духовной связи, Вот. Очень много фильмов, я надеюсь, мы не последний раз встречаемся. Да, да, я тоже, но мы, кстати, можем, если у тебя есть еще что порекомендовать, мы можем потом выпустить отдельный пост у нас в соцсетях с твоими рекомендациями. Хорошо. Про коучинг что-то хотите еще спросить, поговорить? Слушай, в чатике вопросов нет. Я счастлива все что, все, что было задумано, угу. да, наверное, все. Жень, а у меня тогда к тебе вопрос. Давай. Если, если ты захочешь ответить, это опять же, вот, а, а если бы ты пришла к коучу, то с какими ты бы запросами обратилась? Слушай, у меня есть подготовленный ответ, потому что я, ну, я знаю, на чем я сейчас, mm -hmm. ну, скажем, я над этим сейчас и работаю и продолжаю работать. Во-первых, это вопрос самооценки, потому что, ну, скажем, я не всегда до конца понять. во-вторых есть вопрос связанный с деньгами и э, ну вот ты упомянула раскулачивание да и у меня в роду есть такая история поэтому ну скажем так проблема выявлена теперь осталось только ее как-то э, как-то решить но э, я как бы предпринимаю определенные действия в этом в этом направлении что еще слушай ну вот самооценка это очень такой ну вот на мой взгляд это супер объемный вопрос и там очень много переплетается всего и личных границ и самоосознание и как бы и понимание того что ты можешь принести миру и, ну, и являются составными частями самооценки, вот, поэтому если грубо говорить, то это про самооценку, но если уже разбивать, то там есть, есть мелкие моментики. Вот. Ты знаешь, ты очень меня сейчас порадовала, потому что действительно у тебя самое главное есть понимание, это уже ты сделала огромный шаг, то есть ты понимаешь, над чем нужно работать, а это огромнейший шаг, и ты действительно права, если у человека низкая самооценка, то и попросить, как бы выставить цену за свой труд, он не может большую там или там достойную, да, потому что, ну, я же вроде ничего не сделал, вроде там и, и оценить себя не может, и действительно это та, та тема, которая влияет на все сферы жизни, Please, you can <смех> Влез немножко в, в разговор, скажем так. Я начала, знаешь, какую штуку делать? Я завела обычный дневник школьный. Ну, не достижение, но чего-то, за что я могу себя похвалить. И как-то это ну, немножко начинает вытягивать, но все равно э -э, ну, это, это как бы классно помогает, но ну, я чувствую прогресс, но все равно хочется же еще больше себя как-то там простимулировать и все такое. Так что, ну вот, если кому-то полезно, один из инструментов. Это супер инструмент каждый день замечать что-то хорошее. И э, никогда не критиковать себя. Вот действительно, критика это просто самый узлейший враг. Ты знаешь, очень хорошо мне в работе с самооценкой, мало того Самое главное еще, это самый yes. злейший враг, что можно придумать себе вообще, это сравнивать себя с другими, да, потому что всегда найдутся те, кто может быть, по твоему взгляду, красивее, успешнее, там, лучше, да, смотреть за своими достижениями, чувствовать себя, поверь, вот я сейчас э, в коучинге, да, и когда ко мне иногда приходят э, Красивые, действительно, красивые там девушки. Инстаграм у них шикарный, все вроде бы, казалось бы, шикарный. А, они начинают, ну, открыто говорить, да, искренне, да, сколько там тоже проблем, сколько там и страхов, и убеждений каких-то. То есть, поверь, это у всех есть. Не надо завидовать или сравнивать себя с другими. Важна ты. И вот мне очень помог муж, когда он меня принимает любую. Больная я, здоровая, там, я не знаю, разорёванная, с размазанной тушью, сопливая. Он меня принимает. И это важно. И вот через его принять, и самое интересное, что когда, мы же женщины думаем, что когда мы при макияже расчесаны, тогда мы красивые, да? А с утра, когда мы вот такие вот просыпаемся с кулаченными волосами, мы некрасивые. Так вот, спасибо моему мужу, что он такой огромный шаг сделал к моему принятию собственному, да? Когда он восхищенно смотрит на меня, не накрашенную там, да, или там, с пучком на голове таким домашним, да, и восхищенно. ты такая красивая, и я вижу эту любовь в глазах, я понимаю, насколько это искренне, и вот важно вот эта вот самоценность, да, что не все эти атрибуты, я не знаю, успешности, там, я не знаю, тачки, каблуки, бузы, новые сережки, а важна ты, Своими взглядами, своими чувствами, с твоим теплотой, с твоей энергетикой, твоими достижениями, и это классно. А да. еще мне очень. очень помогло, знаешь что, а, в проработке самооценки именно своей, да, а, фотографии, свои, потому что я очень критична к фотографии. Uh -huh. я смотрю, фу, какая страшная, я здесь не получилась, я здесь не такая, вот, а потом я через время смотрю свои фото и отмечаю, а какая она красивая, ну вот эта девушка, которая там изображена, а какая она счастливая, как у нее горят глаза, а какое событие было, и это настолько помогает принимать себя, сравнивать себя с собой. Вот. Mm -hmm. И видеть это хорошее. Так что, да, большая тема. Yeah. <laughs> да. Ну, и знаешь, здесь нужно как бы определенные, э, ну, это должен быть определенный образ мышления у человека для того, чтобы дойти там до сравнения с самой собой, для того, чтобы э, да, э, не то чтобы до сравнить, ну, как бы не до самого действия, а даже до осознания того, что так можно, потому что есть, ну вот, скажем, даже у меня нет там практики коучинга, но я общаюсь с людьми, и я у многих замечаю, что они даже не, не понимают, что можно сравнивать себя с собой вчерашним, у них такого критерия абсолютно нет, и они до сумасшествия несчастны из-за этого. И мне так грустно, потому что я думаю, ну, посмотрите, какие вы крутые! еще там вчера, вы, вот у вас было так, а сегодня вы нашли, как решить этот вопрос, и они все равно хватаются за голову и думают, боже мой, я просто ничтожество. Но, но мне, короче, супер грустно от этого, но э, надеюсь, коучинг вытянет всех. Это действительно очень важно э, э, отмечать свои достижения. Вот. А у нас система вся была так построена. Ну, ты да. же понимаешь, что у нас с детства всегда всех кто-то сравнивает. И опять же, вот это здорово, что ты встала так, на такой путь развития и осознания, потому что когда ты э, со своей самооценкой поработаешь, и твои дети будут счастливы, потому что ты уже будешь по-другому их воспитывать. Ты будешь тоже отмечать их достижения и воспитывать э, вот эту вот самооценку хорошую с самого детства. Так что это да. здорово. Спасибо, Спасибо тебе за твое осознание. А а, теперь... Какие-то а? какие есть еще вопросы? Говорите. О, чат все еще пустой. Но мне кажется, мы замечательно поболтали. Вот, ну как поболтали, я бы даже не сказала, что поболтали, у меня было прям достаточно таких, ну как бы глубоких пониманий того, что вот, как я уже говорила, что такое коучинг, вот, и ну как бы для меня, вот, например, как не только модератора, но и слушателя закрылись очень многие вопросы, например, о том, где учиться, потому что... Ну, опять же, из-за инфо-цыган не очень-то хочется, знаешь, там наткнуться на какие-то вот эти... Ну, не хочется наткнуться на непрофессионалов, вот, либо там понимать, каким должен быть коуч для того, чтобы тебя не травмировали. Ну, то есть, короче, я считаю, что сегодня мы рассмотрели с тобой очень важные вопросы, я надеюсь, люди, которые будут смотреть в записи, тоже для себя подчеркнут много информации полезной. Особенно тебе большое спасибо за вопросы практические, которые ты дала, и за инструменты Кигай я хоть и делала, но сейчас тоже пойду переделаю, потому что как-то у меня тоже в голове опять Ну, знаешь, как это? Это вот как с фильмом, который ты пересматриваешь. Как бы первый раз ты видишь одни смыслы, второй раз ты видишь уже совсем другие, и вот сейчас у меня совсем другие какие-то чувства по этому поводу произошли, вот, поэтому спасибо тебе огромное за встречу, что нашла время, что поделилась информацией и своей энергией, потому что у тебя ее просто, как это, это восхитительно, просто спасибо тебе большое. Я, я тоже благодарю тебя за вопросы, за внимание, за участие, и я очень благодарна проекту «Люди вне профессии», потому что этот проект вдохновляет людей, развивает людей и рассказывает, как можно достигать своих целей, какими методами, да? Вот. Да. И я хочу напомнить, что действительно проект «Люди вне профессии» Мы ищем волонтеров, да? В э, наш проект. Кто хочет присоединиться к нам, присоединяйтесь, ищите нас в соцсетях на Фейсбуке, э, в Инстаграм, пишите, хочу быть волонтером и присоединяйтесь к нашей дружной команде. Да, и можете попробовать себя вообще в любой роли. Я, вот, например, сегодня впервые э, веду, скажем так, встречу. Ну вот прямо чтобы с вопросами и все так фундаментально. Так что да, если есть желание попробовать чего-то новенького, то мы с удовольствием вас ждем. У тебя очень хорошо получилось. Спасибо. Это был дебют, поэтому. Мне очень приятна такая обратная связь. Вот с почином. Так что сегодня в дневнике можешь записать. Да. Отличный дебют потому что ты вела себя уверенно, раскованно, ты была эмоциональна, ты задавала абсолютно свободно вопросы, без всякого стеснения, это здорово для начинающего такого журналиста-интервьюера, это здорово. Спасибо огромное. Всё, так. мы прощаемся с вами, дорогие да. участники, и смотрите наши а, трансляции на YouTube-канале «Люди не профессий».